Насколько важно для женщины ходить в платье? Да, сейчас это так много говорят, и про волосы очень много говорят, что волосы должны быть обязательно длинные. Если вы восстанавливаете в своем сознании и в своей жизни, Старую славянскую традицию, если вы действительно ее реконструируете и вы создаете, для вас это действительно важно, потому что это необходимые ритуальные действия. Объясняется это, да, достаточно правильно объясняется, волосы это как связь со своим родом, и центр хара, он центр первая чакра всегда должен быть открыт на связь с Землей. Я вас уверяю, брюки для связи с Землей совсем не проблема. То есть она пробьется да, где угодно. Проблема это может быть для вас, когда у вас пережимается что-то и вы находитесь в тесной одежде, вы можете чувствовать себя зажатым. Зажатое тело не распознает тонких вибраций, идущих от окружающего мира, просто снижается чувствительность. Славянство, славянская практика говорит, что тело женщины должно быть достаточно чувствительным для того, чтобы улавливать малейшие интонации изменения в окружающем пространстве, как беременная женщина всегда чувствует, что происходит с ее ребенком. Тема здесь исключительно на эту, вот имеет вот, вот, вот эти корни и никакие другие. Но если вы не реконструируете славянскую традицию, если вы, например, являетесь атеисткой, христианкой или еще кем-то, да, в которых эти правила не являются обязательными, то тогда и соблюдение этих правил тоже не является для вас обязательным. Это всего лишь традиционное правило, ритуальное правило. Любое ритуальное правило всегда принадлежит какой-то определенной традиции. Если вы не в этой традиции, значит, и правила не для вас. Запомните, никогда не бывает единых правил для всех, это нонсенс, хотя носители подобного правила пытаются распространить их на максимальное количество людей. Чем тогда они отличаются от агрессивных методов иудаизма и христианства? В данном случае ничем.